Ты пытаешься сесть уже, что ли? А? Вот так, вот так, вот так, вот так. Сесть мы пытаемся. Вот как мы сесть пытаемся? Эх. Что там мама делает? Снимает, да? Мама снимает? Да! Вот так, вот так, вот так. Не получилось сесть, да? Да. Да. Крихтун. Да. Ты на камеру работаешь? Как он? Да, вот, вот, вот, вот, вот, вот, это. Как весело, она. Визгун, <смех> Визгун, ты Визгун. Ты садиться, да, пытаешься? Вот, вот, вот, вот, сейчас еще сядешь, да? Ух, как!